друзья, сегодня у нас еще одна техника каскадной стрижки. Моя модель зовут Антонина, она у меня постоянная модель и любит подстригаться, как я уже говорила, тогда верх короткий и дальше уже более длинные волосы. То есть длинно она убирать не любит. Я поделила на зоны с агитальным пробором от уха до уха, Выделила макушку по наивысшей точке головы. Выделила теменную область. И сейчас выделяю челку. Челку я выделила уголком. Стрижку я начинаю с теменной области. Выделяю в центре линию контрольную. Примерно толщиной 1,5 см. И определяю длину. Ближе к челке у меня будет покороче длина. К наивысшей точке головы а более подлиннее. Вот вы видите, под таким углом я стригаю волос. А так я подстригаю теменную область с одной и с другой стороны и почувствую подстриженную прядь подстригаемой, то есть предыдущую подстриженную, к последующей подстригаемой пряди. Если бы я делала наоборот, то у меня подстригаемая прядь была бы чуть-чуть подлиннее. Но мы остановились на такой длине, более равномерной. Пробор я выдела по закруглению головы. Так подчесываю каждую подстриженную прядь к подстригаемой и состригаю на ее уровне. Дальше я перехожу к стрижке в сочно- боковой зоны. Одним захватом я подчесываю все волосы к последней подстриженной пряди с области. То есть к закруглению головы. И на уровне той подстриженной пряди я состригаю. Очень простая техника, мы с ней придумываем разные техники стрижки. И как правило ей в основном все нравится, потому что верх остается коротким и длина сохраняется. Аналогично я подстигла всю положную сторону и перехожу к стрижке макушки. Я отчесываю всю макушку. Во-первых, я ее выделила, вы видите, уголком. Захватываю на высшей точке головы подстриженную прядь. Это моя контрольная точка. И состригаю на ее уровне ровным срезом. Дальше я перехожу к стрижке затылочной области. Я разделяю. В центре затылочной зоны пробором вертикально. И затем выделяя диагональными проборами, как у меня было выделено макушка, я подчесываю пряди толщину примерно сантиметра полтора. В области затылка я уже подчесываю прядь последующую подстригаемую подстриженную для того, чтобы сохранить наиболее длину в области затылка. соединяюсь из очно-боковой зоны, расчесываю и просматриваю. И я хочу повториться, друзья, вот таким вот образом я подстригаю с одной, с другой стороны, выделяя диагональными проборами, подчесывая уже подстриженные пряди. Это только в затылочной области, для того, чтобы сохранить внимание кожи. То есть как уголком у меня была выделена макушка, верхняя затылочная зона. Точно так же параллельно этому пробору я выделяю остальные петли. Подравниваю кончики. То есть окантовую, затылочную область, сочно-боковые области, фонтиковым срезом. Я перехожу к стрижке четки. Здесь у меня у модели глубокие лобные впадины. Вот они я их показываю. Пчелочка у нас косая, я делаю оттяжку. Оттяжка на ваше усмотрение. Оттяжка для того, чтобы, когда я расчесываю, прядки были более рваными. Ну, то есть оттяжку я произвожу под разными углами. Как мною задумано. Вы можете на свое усмотреть. И вырисовывается вот такая вот линия. Сейчас я вертикальными проборами выделяю и состригаю для того, чтобы, опять же, чтобы были более, кончики были более рваные. Я высушиваю волосы. В тьменной области я высушиваю да, в том направлении, как они будут уже лежать в укладке. проработаю утюжком и проработаю понтингом. Делаю это попрядно. Проработав утюжком, я тоже прорабатываю понтингом. То есть произвожу глубокую филировку. Вы можете сразу проработать утюжком, а потом все сразу проработать понтингом. Но мне удобно так. Я вижу каждый слой вот так с такой последовательностью раундов немножко оттяжка к лицу. Здесь скользящий срез. Я не до конца смакаю ножницы. Опять же в области теменной и макушки для, более таких, для создания более рваных прядок. Использую воск. Совсем чуть-чуть, распределяя ладонях, растираю и распределяю по волосам. Глоска нужно брать совсем немного, потому как он жирнит волосы. Друзья, заходите на мою страничку, подписывайтесь на мой канал. Прошу меня извинить за то, что я не своевременно отвечаю на ваши комментарии, но отвечаю на все и буду отвечать на все комментарии, если даже не сразу. Всего вам доброго и всех вам благ.